По крупного плану попазирует уже. Да, хотела я записать интро. Вот вам, ребятки, интро. Ну что, давай? Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы находимся на новом месте. Позади нас горы, которые нам нужно будет преодолеть, чтобы попасть в наше место поисков. Сегодня будет очень интересно, я думаю, потому что место действительно прекрасное. да? Фортовое. Да, Конечно. фортовое. Вперед на поиски! Ура! Ура! Мы что-то найдем! Все, включаются приборы Мы готовы к поискам И очень надеемся, что здесь будет что-нибудь интересное для нас Припасено Саша уже Бал, отстраивает прибор Грунта настраиваем Смотрите, по какой траве ребят ходят Да не, не, нормально, нормально Ходить большой катушкой здесь спокойно можно ходить Спартанские условия да-да-да, катушка такая позволяет. Сегодня мы будем пробовать наш новый ПИН. Да ладно! Смотри, Олег! Номер 32-й. Спасибо, Да ладно, Олег. Спасибо огромное! Древность старина рекомендует! Посещайте постоянно след старейшина! Ну покажи, сколько. Вот они, да, они, да, вот они. Работает? Ну лопату то он точно найдет. О, что это такое? Шляпка гвоздь. Это медный. Это гвоздь или это винт? Волт. <связать> Нам недвусмысленно намекают, что вам, ребята, пора бы положить на это все болт. Большой-большой. Кругом трава-трава, а вот здесь пятачочек такой ровненький, где походить можно. И сразу же ямки наблюдаются. Крестьяра красавец. Прям верховой сигнал. Чуть-чуть лопаты подцепил и выпрыгнул. ха <связать> Крестики любим! Крестики любим! О! Да! Смотри-ка! Смотри-ка! Красавец! Так, вот она. Смотрите, прям сверху практически был. Ух ты. Комочек. Сейчас мы его освободим. Комочек счастья, Комочек. Крестик, крестик. Вообще красота. Да. Помыть будет вообще красотища. Вот она. Штурвачки Целый, смотри. Целый, целый, целый. Ребята, супер. первая находка. Обалдеть. Да. Я хотел посмотреть, там надписи с другой стороны есть. Ну, наверное, должны быть, мне кажется. Зеленка полезла. Ну, целенький, целенький. Саша начал с крестика, а я начал с монетки. А я еще не знаю, что это. Сигнал как у чешуи был. И не удивлюсь, все рубль будет. Блин, да что такое-то? Рубль! Да снова у нас коп, снова начинается сходячек. Что такое -то? Снова коп, снова Саша и снова сходячек. Показывает. Плюс 43. Пуговичка, друзья. Только не знаю, Сюжет по ходу какой-то есть. Так, давай не Надо будем мыть его. его. Я сначала подумала, что к нам идет просто парень чернокожий. Да. А ты, оказывается, в Балаклаве был, да? <смех> Нет. Как сами? Нормально. У нас сегодня розыгрыши теперь от мясика. Здорово, Никит. С первым встать. крестиком. Ух ты! Да, с первой находкой. Спасибо. Рублик. А <смех> тогда Виша будет стоять, да? Как три тополя на плющихе. Смотри, какая красотулька. Пуговка гирька? Да. да Целенькая. Да серьезно, Целенькая. сушка. ушком. Да. Красотуля. И почистить она, наверное, даже здорово будет. Звучало 27 на ак Ай да пуга. Смотрите, какая красавица. Даже узор есть. И оловянистой бронзы, кстати, ребята. А и правда снизу узор, да, солнышко? Да. Вот да. Ой, боже мой, ой. Как же приятно слышать. Такие. Вообще весь поломанный. Красота. Вам хе. Ху. <сёк> Пломба, походу. Товарная. Ну такая. Ладно, сам подложил, наверное. Ходил, наверное, целый вечер здесь разбрасывал. Да а, сонным вчера, сегодня. Малюська. Не знаю, ребята, какой это год. Сейчас Грязный пошло. год. Грязный, да. 48-й, если не хочешь, можешь вот лучше. Нет, 48-й, копейка. люблю я копеечки подавать. Малючки такие. Ломаем палки, ветки. Гнем свою линию. Что-то есть? У нас нет. Может, у вас что-то будет. Иди сюда покажу. Показывай, показывай. И рассказывай про него. Одну четвертую Ох. он мне уже показал сегодня. Говорит, я тебе покажу одну четвертую. Ну вот, на одну четвертую показал ее. Одну четвертую чего Но ты мне это Нет, нет, не та. Я думаю, это та, это не та. А что это вообще? От керосинки похоже. <смех> Нафиг ее. О, хороший. Красивый. Вот эта вещь. Ручкой да. такой делаешь, опа, и да. такой, ой, где он? В анголо-татарской. ногой еще так. Смотри, какая как фольга, видишь? Вообще тонкая-тонкая. Ать, ать, ать. Да? Да, да, да, да. Эй, кукурузы и грибы. А грибы есть? Вот вчера по телевизору посмотрел. Там только фламулина, сейчас растет темный опенок и рядовки фиолетовых. В смысле, Саша? У Саши там куча наложена. <смех> куча кукурузы. Вот здесь очень много ее, штук двадцать более. Да, здесь, кстати, много. А что вы делаете с кукурузой? Варят. Куру. Варите, да? А, куру? Куру. А, куру. А, -а, -а. а можно и варить. А и хотя она, наверное, замерзла сейчас, да? Она не замерзла, она переспела Переспела? А, уже дубовая? Вот она даёт. когда была еще нежная, вот мы брали валили. А. и валили да, Ее Вы, пропустили вот эту полосушку? Замяли-то да еще Все идет по плану В общем, мы собираемся сейчас пойти по старой дороге По полю мы походили, здесь просто приличная грязюха, мы измазались все Ой, ой, что-то там плохое Копали в две лопаты Там что-то плохое Да? Да. Так что сейчас пойдем по лесочку. Лесок здесь хороший, травы мало. Дубочки, березки, топальки. В общем, красотища. А кто у нас везде найдет грибы? Тот Саша Хабаркин. Гриб-дождевик. Проснородие, дедушкин-табак. Их там, кстати, не один, их много. Вот таких грибочков. Ноябрь месяц. И их молодым только собирают. А сейчас наступить и будет. Оп! Все, дедушкин табак Скажи, что ходячка. Нет, не ходячка. СССР двадцатка Рамочник Наконец я уже замучился ходить бородить Тут ничего нету Никит все выкопал у меня перед носом Он идет, я хожу, и нету ничего Я грущу Я всплотну Вот он, смотрите, он. полеводчик копает Все уже выкопал, мерзавец Посмотрите на его наглое лицо Лопаточья? Да Как-то так Ребята, посмотрите, только что Саша нашел. Я, честно говоря, не могу сказать, что это такое. Ну, то ли от обуви, то ли от этого. Ну, фиг его Ну, какие версии? На каблук? Да, может, как-то вот набойка вот эта вот была на каблук. Смотрите, какие рисунки. Вот эти штуки вот штуки, наверное, может быть на убор. Ну, видно, что старенько. Какая красота, обалдеть. Очень тяжело копаться в лесу. Ой, какие звуки. Опаленьки. Пуговица гирька. Ты серьезно? Да. Да ладно. Да, смотрите, ребятки. Смотри, с рисунком. С рисунком. Да. Смотри, здесь еще сигнал, кстати. Она целая, слушай, да. смотрите. И Никита только что выкопал тоже пуговицу гирьку Ты издеваешься сейчас, да? Так это что? И где гирка? Я просто сказал, что пуговица. Вот что такое пуговица. Где? Как выглядит человек, который из корня только что достал совет? Не Сверху прячь. Не прячь свою золотую фольгу от меня, я все равно тебя настигну. Вот это уже тема. Прекрасно. Залезли в дупо там, кладуху нашли. Но там видео все такие правдивые. Идут такие, опа, самовар, по-любому. Там земля только прикопанная такая свежая. И отрыли самовар, Фу. По-любому золотом забит, открывает, и там золото Саша пришел с древней находкой, по его словам. Сейчас покажу. Это надо сфоткать. <смех> Я думаю, что ж такое сигналка, это наверное советик ранний. Трешка, двушка. Да хрен ранний, это тут две копейки поздние. Наверное вкусное дерево было. плохо звучит потому что это не монета ребятки это интереснее монеты намного объясню почему и и нет вот такая вот бирочкой с надписями вот мы это конечно обязательно почистим помоем и вам покажем какой слепочек. а это это нет, нет это, это какой-то да тереть не будем обязательно вам Танина. Украшение конской упряжи. Такая вот штучка. Российская. Хорошенькая. Да. Отмирай. Вы все это видите? Да? Вот она монетка. Вот так в землетке она была. Раз и все. И появилась к нам на свет. копейка, одна копейка видно, да, да не, буду, не будем, не будем тереть, да, потом покажем, ну, видно, одна копейка, кстати, сохранена, есть. Он плачевный, но он есть. Вот он, а он монеточка. Вот она, она. Так, смотри, как вроде Ну давайте ее изымим прям сразу. А да. ничего, ж не такой да, так, оп, ну это копеечка Николая будет по ходу дела. Да, да, да, ну копеечка Николая будет, явно. Уже сегодня несколько пломб нашли. Чешуевый сигнал, ребята, пломба выскочила. Перевернем, потом помоем, покажем. Вот еще пломба. Она, она такая уже вся затертая, потрепанная жизнью. Как ты думаешь, что выгодится гирька? Тара-та-та-та. Псюха. О, ушко сохранилось. Конечно. Прекрасно. Руки загребущие. Вот на этой вот половине... А, так это советы да да ладно ну ладно ну что ж делать Правда совет <свят> да нет вроде не да <свят> смотри какой кружочек здесь красавец пачки хлопа это николай походу да да или николай или александр третий так где ты а у волчички уже лапки замерзли и я нашел, наконец-то. <звы> О! О. Ух, нифига себе. Штюховин, какой клвый, а? Серебро? <звы> <звы> <звы> Никита, <звы> хоть ты меня не разочаруй. Не спин. А что это? Отремишь как, кстати, <звы> между прочим. Серебро. Серебро? Да. <звы> И у меня тоже. <звы> тоже серебро. <звы> Здесь чего? Монета. Да, да ладно Желтая. Нет? Советики. О! Смотри-ка. Тихо-тихо. Подальше-подальше. Ой. О, среди вот такой шляпы нашли монетку. Мундирная пуговица. А, а как она? Здесь Хоп. Где язычок сохранился? Да. Вот. Угу. Что ее поглодали маленько. Ничего нет, походу. Тык. Но это точно пуговицы, ребята. Водят наши комрады, пытаются что-то найти. И лиса у меня замерз. уже. Вот она, спрятался. От вас. Ой, замерз. Давай, рассказывай. О, Где он. мы? Домой а С кем мы? Заберите меня домой. Меня согреет сейчас только эта фраза. Какой домой? Мы же еще не все выкопали. Мы же еще не все показали нашим зрителям. А? Вот мы что покажем нашим зрителям. <свист> немножко нас. Немножко нас для вас. Ну, класс, немножко вас, в нас. <свист> <свист> <свист> Ребятки, кстати, заходите обязательно к Александру Хабаркину на канал. Вот, это наш очень хороший друг, с которым мы периодически выезжаем на коп. У нас еще есть Никита да, мяско -шоу. Никита. Никита здесь. Ссылочка на инстаграм тоже обязательно будет. Ребятки, заходите. Ну, дико, конечно, замерзнет, потому что очень я Ну, ноябрь месяц, что-то Но с красный В былые времена уже снег лежал, это время Так что все нормально, кстати, хорошо Да. замечательно, походили, погуляли Без находок мы, как всегда, не остались Что-то мы нашли, монетки есть Там это, это, это, то Это, то, то, это Как обычно, традиционно канинка выскочила И монетки тут разные И советики, и империя Жетончик вот такой вот выскочил Симпатичный, красивый Пуговицы, гирьки э, Пломбочки на поле Крестик даже у нас Саша молодец Зацепил штурвальчик вот, Копеечка вот Николаевская, я так понимаю вот. вот Такая вот набоечка Царского времени Узором Вообще тоже зачетная находка Ну вот, вот Никит тоже походил тоже вот советиков тут пособирал И перья у нее тут есть мы Зарядились. Да, позитивным... Так что давайте, ребят, возьмемся за что? Возьмем за термос. Вот. Нет, Саша не популяр. Все, ребятки, всем пока. До новых встреч, друзья!